Сильная женщина Часто под этим понятием подразумевается властная голубоватая дамочка, презирающая мужчина-одинокая владелица 38 кожей. Так ли это? Сильная – это прежде всего глубокая женщина, черпающая вдохновение из глубины своей души. Сердце ее переполнено нежностью и любовью. Которую она щедростью дали своему мужчине, детям и всему миру. Сильная незначен жестокая, в ней достаточно мудрости, чтобы не карать и а миловать. Она умеет прощать и не держать зла, окружить заботы и внимание. Сильная женщина это стихия. Она может быть управляемой только в руках такого же сильного партнера, который не страшится ее страстных порывов. Она испытывает безмерное уважение к его силе, преклоняется перед его мощью. Она та самая гавань, куда он так стремится после долгой дороги. Она дышит покоем и гармонией. В ее движениях, улыбке, взгляде читается непоколебимая уверенность в себе. Она умеет быть счастливой и черпать радость. Она не горделива, но гордая, собой и своим мужчиной. Это верная подруга, с которой интересно обсуждать все на свете. И в которой можно быть уверенным. Она не придаст. Она женственная и уютная. Светлая и теплая. Хрупкая и легкая. И в этом ее сила.